Всем привет, друзья! С вами я, Альмир, и в этом видео, друзья, я буду проходить самый длинный паркур в Майнкрафте. Ну что ж, давайте приступим. И, кстати, сразу поставьте колокольчики и подписывайтесь на мой канал. А если вам понравится это видео, друзья, то пишите в комментарии, кому понравилось, кстати, это видео. Ну что ж, а кстати... Тут должно написать тут, э, первый уровень или левел... друзья, отключается. А что будет, если я отключу Wi-Fi у меня скин пропадет? Интересно. Раз, два, три, друзья. Опа. Ну-ка, сейчас скин пропадет или нет? Нет, походу нет, друзья. Он не пропал. Ну что ж, хорошо, так. Сейчас пропрыгнем. Вот здесь хопа, так. Тут еще, друзья, один заметил. Э -э -э, короче, не солдат. Ой. Всегда надо написать Блин, неправильно написано Спаун Поинт Все Короче, каждый уровень, друзья Я должен Буду написать нет? Фиковые фигни Спаун Так, прошли, друзья Сейчас опять спаун поинт Спаун Поинт Та, щах, та. Спавн, короче вот так будем друзья проходить интересно меня тут бомбанет или нет посмотрим если меня забомбанет то... блять запись пошел нахуй сука так запись идет запись идет заходи в майнкрафт Так, да, друзья, знаете что? Вот сейчас у меня запись идет или нет. Но мышка моргает, это означает, означает, что идет. Короче, друзья, у меня запись прервалась. И, короче, я перезашел в Майнкрафт. Короче, будем, друзья, порохать заново. знаете, Блин. У меня эта запись не сохранилась, друзья. И скин тоже изменился на этот Стив. Короче, я там был уже... Где, где там? Я буду... Короче, вон там вот, наверху, друзья. Сейчас обратно прохожу ради вас. А -а -а -а -а. Я там уже закончил запись, друзья. Знаете, что... Вот. прощался с вами. Так, вот тут запись идет, друзья. Хорошо пока что. Я там много слов говорил, друзья, что у меня э, USB порты не работают, там э, Южный мост перегорает и клавиатура тоже свой родной клавиатура не работает, Короче, капец, друзья. Так, надо вот так вот. Идти, чтобы не упасть, чтобы не упасть, друзья, чтобы не упасть, буду громко говорить вас отста, ай, вы отста, меня не слышите. Все, прошел, друзья. Где, где это я? Блин. F5. Блин, вот, друзья. Клавиатура не работает. Так. Так, все. Сейчас-то спавн... Спа, спа, спавн... Спавн... Поинт. Все, поставил, друзья, спавн поинт. Опа. Там меня капец, друзья, уже бомбануло Фух Так, проходим Тут я уже один раз сгорел, друзья Опата, так Спавн Поинт Так, все. Я уже тут, друзья, проходил, так что Я выбираю правую дверь Так Тут тоже easy, друзья все, все еще я играю друзья вот через тачпад я это уже говорил в том записи который не захора не сохранился друзья опа хоп и прошли тут так спавн... Ой. все равно будет спав друзья делать спавн поинты потому что я, хро... я хочу это пройти при вас так. и кстати друзья ставьте колокольчики так сказать. и Досматривайте мой ролик до конца. вот От начала и до конца. Я же стараюсь. Ради вас! О, я не посмотрел на экран, друзья. Оказывается, я падал. Так. Так. Так. Сюда. Сюда. Прыг-прыг. И shift. Вот так вот вот так вот вот так вот вот так вот так ну тут easy, друзья я тут даже spawn поинт не буду ставить так, бежим вот так вот вот так вот так вообще, если под, друзья, это очень тяжело так, spawn поинт ставлю spawn поинт. тут зачем-то свои check друзья, не работают Опять клавиатура, с... клавиатура, друзья, выключился. Mm. Надо на ремонт отнести этот ноутбук. Оп, оп, и... а. Это решается с легким, друзья, так сказать, методом. Опять упал, так. Да. А клавиатура, друзья, отключился. Ага. Опять А, всё, норм Фух Вы, друзья, знали, как меня сейчас Бомбит, блин Так Уже этот блок питания Начал щипеть почему-то а, блин, друзья, он пиздец как Разогрелся, друзья Так, опять не работает эта Фигня, спавн Спавн, поинт Короче, далеко не буду, друзья, ходить, так сказать Я Короче, друзья А, я горю Вот, друзья, знаете Вон там я был наверху, вон там. Этот фигня, блин, почему-то отключился. Так, так, так, так, проходим, проходим, друзья. А, клавиатура, блин. Он как бы заклинил, друзья, капец. Обратно сейчас надо пройти, друзья, капец, капец, капец. А. Так, проходим. Опять под. Ну блин, южный мост, пожалуй, работай. Так, вот, включи за. Да? Хопа, прыгаем, друзья, и теперь вон туда. Хоп, хоп, хоп, хоп, хоп. Хопа. И тут ставим спаун-поинт. Спаун-поинт. Всё, я поставил спаун друзья. И проходим сейчас дальше. Хопа. Хопа. Да, блядь, я упал на, Сука Опа Так, так, так, так так. Вот, друзья, тут даже есть Очень сложные лесенки, блин Я прошел за кадром, блин Из-за этого рекордера, блин Он не записал Интересно, он сейчас записывает или нет Да, он записывает, друзья Ух, капец проходим, Друзья, давайте добьем тут э, 200 подписчиков Я вот очень хочу этого числа Пойнт все поставил спалом Вот, друзья, это лестница, о которой я говорил Тут надо вот так вот перепрыгивать Это пиздец, как сложно я знаю, почему так сильно мотивируюсь? Так, я тут поставил один за спаун спаун Все норм Теперь проходим. Вот. Да. И именно так, друзья, проходим. Именно вот так вот проходим. Гов... Откуда у меня тут счет 9? Так, так-то... с да, легким, так сказать, нажатием на клавишу. Хоп. Да вот, друзья, неудобно играть с тачпада Южный мост перегорел. И это у меня. Да я опять упал, короче. Э, блок питания очень сильно греется и шипит почему-то. Короче, я скоро закончу, друзья, этот ролик. Когда до, до который я уже записал. Он не записывался. Уже вот замечательно, друзья. Уже Майнкрафт начала глючить из-за этого перегрева, блядь. Так. Я тут на ноутбуке, друзья. Термопаста всякие там поменял уже. Так. А! Так, так, так, так. Оп. Нет, друзья, знаете что? Да, даже клавиатура, друзья, отключился. Отключу, вот все. Короче, друзья, подписывайтесь на канал, я черт подери, так сказать, заканчиваю свой ролик, друзья. Ну что ж, еще раз говорю, друзья, подписывайтесь. Друзья, не знаю, зачем там вырубился э, мой рекордер, короче, который я там записывал. И опять клавиатура выключилась. Короче, друзья, оказывается, мой рекордер э, он записывает только 10 минус 10 минут без регистрации, поэтому мне приходится регистрироваться и так далее. Короче, заканчиваю, друзья, этот ролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте это видео. Ёпта, всем пока, друзья. не могу заканчивать нормальный ролик я даже не могу заканчивать ролик друзья так все все друзья всем пока